Как вы уже поняли, сейчас мы зайдем на OLX и будем щекотать нервишки перекупщикам PlayStation 5. И предлагать им цены намного ниже, чем они просят. Возможно, даже ниже, чем в официальных магазинах. Но за что? За то, что в официальных магазинах как раз их не купишь, эти приставки. Они все у перекупщиков. И те продают их намного дороже, чем официальная цена от Sony. Я считаю, что это самое настоящее мошенничество. Поэтому сегодня мы над ними поиздеваемся. А если кто-то продает пустое место, то есть как бы у него даже нет этой приставки, ставки, он просто где-то скачал фотки на сективкар.com. Мы, естественно, их вообще щадить не будем. Сейчас мы с вами повеселимся. Меня зовут Рома Гений. Сейчас будет гениально. А Рома занижает цены на и Итак, наше прошлое имя из прошлого видоса Кирилл Вертута Естественно, она нам вообще ни, ну, никуда не годится сюда. Как, как Кирилл Вертуха тута может быть, собственно, геймером, правильно? Поэтому мы вводим Макс Пейн. <laughs> Нет. Макс Овервоч. Не-не, Овервоч слабо, слабо. Нужно что-то более тупое. Ну, нужно прям совершенно мега отвратительная Max FIFA. Отвратительная игра. Ладно, Макс Фифа. Согласен. Макс Фифа это ну максимально тупо, а как следует то что надо. Сохраняем, значит. Max FIFA идет на ходу. Итак, обращаемся к поиску и вводим. PlayStation 5 в рубрике игры и игровые приставки. Даже можно так сделать. Смотрите, сразу устанавливаем все важные фильтры. Сначала сортировка. Самые новые. Это вот, это очень правильная сортировка. Тип приставки. Игры для приставок нас не интересуют. Нас интересует исключительно приставки. Так, смотрите. Приставка, консоль, Sony, PlayStation 5 плюс две игры. Да, чувак. Кому ты пальчики две игры? Может там Монополия и Simple Димпл Просто две игры отдельных, не на PlayStation 5 Тогда верю Значит, смотрите, фотка первая, фотка вторая Ну, фотки, кстати, красивые Но как будто они немножко подозрительные Не находите? Ну, цена, кстати, адекватная, как для человека, который перепродает консоль Вообще, типа, прикольно, если тебе ее, например, подарили, а она тебе вообще не нужна И ты такой, типа, я бы и 16 тысяч за нее не заплатил, сколько она стоит Продам-ка я ее за 26 800 Итак, игры онлайн, какие, Фортнайт и Пупк Две игры скачанных Ладно, чувак. Новая консоль PlayStation 5, SSD 825. Не, не подходит такой хард-драйв, нужен какой-нибудь другой. А -а -а -а. В наявности. ОLX магазин. Ладно, это магазин, короче. Это Юрий. Давайте посмотрим вообще на его ак аккаунт для начала. Но он здесь продает, значит, разную технику, в основном фототехнику и одну видеоприставку. Короче, давайте просто напишем, что мы тут это самое. Пишу. Юрий, здравствуйте. Готов заплатить любые деньги в пределах 16 тысяч гривен. Это типа, ну, намек на то, что это рыночная цена, если что Так, хорошо, ну, написали, значит, Юрию Интересно, конечно, как он среагирует Хорошо, ладно PlayStation 5, PS5, Sony Digital Edition Магазин гарантия 12 месяцев, PS5 Цена, кстати, самая дешевая из всех, которые я видел Пока что Потому что обычно они стоят 25, 26 и так далее А, подождите, это Digital Edition Тогда все, в принципе, сходится И коробочка черная Я пишу Здравствуйте, отличная цена, но я хотел бы белую коробочку Да и объем диска маловат. Скините пару тысяч для тех, кто не понимает этой сугубо профессиональной геймерской шутки, у Digital Edition черная коробочка, ее не может быть белой. А объем диска у всех Sonic вообще одинаковый. Здравствуйте, нет, к сожалению. Я пишу а одну. Слушайте, Games Family, в принципе, готовы пожертвовать тысячи гривень. Напишите через пару недель, если не заберут за это время. Возможно, одну и отпустим. Откуда у этого человека столько терпения? Я бы написал. Ты чё, вообще не разбираешься? В черных коробках все. Может, еще зеленую какую-то подать или шоу? Возьмешь себе флешку, втыкнешь в usb шку и паль памяти больше станет на 8 ябай. Ходишь на 300. Так вот, пишем. Понял, спасибо за <смех> <смех> ваше терпение. <смех> Теперь я потеплю. Ладно, хорошо. О, вот это уже больше похоже на настоящую фотку. Причем цена, кстати, еще более невысокая. Естественно, как это, это всегда рынок, ребята, так работает. Рынок так работает. Если цена общая какая-то определенная, то все вынуждены сбавлять цену. Другое дело, если сбавляют больше, чем на процентов 30, то это уже вызывает определенные подозрения. Это, возможно, вполне мошенническая схема. Тут, в принципе, пока что мы на такое вроде как как они доткнулись. Так, ну, в принципе, фотки, фотки, звучат, как будто, в принципе, на троне. PlayStation 5. Коробка запечатанная. отдам в руки в Одессе или новая почта по предоплате. Хорошо, а почему он в Одессе не может прислать по новой почте? Это вызывает подозрение. Для того, чтобы посмотреть на результат своего прикола, типа, он дает вам эту коробку, вы говорите, какая-то слишком легкая. А он говорит, как для коробки нормальная. И вы такие, и он такой. Ну, в Одессе так живут люди, сами понимаете. И дальше. Также есть дополнительный геймпад. Тоже геймпад. Какой геймпад? Работает. Для Xbox, шо. Да. Так, смотрите. Ну тут на самом деле Одесса Киевский район. Это чувак Стаирова. Вообще к нему никаких претензий, но все-таки. Я там прожил какую-то часть своей жизни примерно 23 года. Поэтому, знаете, как можно по-дружески сбить цену, если вы пишете человеку, который живет в киевском районе в Одессе. Первое слово. Вместо здравствуй. Таирова! И он такой... И вы такие... А вы ему говорите, 2000 гривен максимум. Он говорит, я за коробку столько еще не выручал. Ладно, смотрите, это Анна. Анна. Ладно. Это единственное объявление пользователя. Сам пользователь появился в январе 2019 года. Это, в принципе, достаточно давно. Обычно просто мошенники вот-вот недавно зарегистрировали аккаунт. Потому что их банят вот так вот. Так, хорошо, пишем. Дальше я уже посыпался. Собственно. Дальше уже сложнее. Строить дело. Ладно, пишу. За 18 беру сегодня же. Если за 15, могу прямо сейчас. Ну вот такое предложение человеку, собственно. Интересно. <смех> Там и не было такой цены. Же. О, Юрий ответил. Здравствуйте. 16 тысяч это не любые деньги. Торг возможен, но в пределах разумного. Но ну, мне вообще уже, честно, заблаговременно за нравится Юрий. Давайте его попробуем чуть-чуть проверить. Потому что я как бы ссу. Вот мы сохранили одну его фотку. И сейчас найдем ее в Гугле. Пишем. Google поиск по картинкам. Так, значит, эту фотографию, похожее изображение, посмотрите, я нашел. Это у нас theverge.com. А это, если вы не знали, информационное здание. А когда зарегистрирован... Юрий, хотелось бы узнать нам всем вот здесь, да? Посмотрим, ух, если нарушениях сейчас мы будем кости молотить, правильно, ребят? А, не, ну Юрий с октября 2013 года, это старожил, Этот человек-скала. что ж мне, это фотки-то не Это тоже, вот сейчас и уточним, значит. Пишу, Юрий, скажите, а за сколько минимум готовы отдать? Фотки ваши, в кобочках? ну то есть приставки. чтобы он не подумал, что я его спутался с видеоигровым прибором. Нет, фотки не мои, но могу сделать. Торг минус 1000 гривен. Так, ну, в принципе, похоже на то, что он, типа, настоящий. А ну, подожди, подожди, подожди, подожди. А что это у него нет OLX доставки? <свят> хорошо, я пишу по рукам. Тупо <свят> сначала сбил десятку, он говорит максимум одну, и я такой, нормально. Тоже <свят> хорошо. Я пишу, как можем произвести сделку. Мне кажется, я подозрительный, чем он в этой переписке. <свят> <свят> Ладно, хорошо. Друзья, останавливаю этот ролик, уже видя, как он выглядит в конце. Конечно, там очень все классно, советую досмотреть. Но я даже не ради этого остановил видос хочу вам сказать что я выставляю этот ролик в свой день рождения и хочу вас поздравить с этим днем тоже сказать большое спасибо и как говорится лучший мой подарочек это ты очень доволен и рад что у меня такая классная аудитория такие умные взрослые ребята вы пишите мне в инстаграме всегда очень приятно спасибо вам огромное с днем рождения меня продолжаем болят у них, попы у них. PlayStation 5 Digital Education Ого. за 17 500. Ну, я не могу сказать, что здесь есть хоть какая-то ошибка. В принципе, Digital Education. PlayStation 5. Состояние отличное, полностью исправно, без нареканий, без царапин, без пыли. В комплекте приставка, геймпад и провода. Тут 6, может 5 знаков восклицания. Отправляю новой почтой. Или же возможен самовывоз. Давайте посмотрим фотографии. Ну, фотографии довольно реалистичны. Я сомневаюсь, что The Verge фоткали бы на фоне таких странных обоев. Так, хорошо. Давайте посмотрим вообще, ну, что там, Владислав у нас э, с февраля 2020 года. Ну, так куда бы не шло. Давайте посмотрим, есть ли у него другие объявления. Да У Владислава, да? iPhone 12 mini за 16 шку продает. Честно, я не знаю, сколько он стоит, поэтому... Ладно, я просто хочу написать. Здравствуйте, а чему обучает приставка? И еще. Вопрос: ребенок сможет выходить через нее в зум, типа на занятии тупо PlayStation 5 купить за 17 тысяч гривен для того, чтобы в роки тыкать. 825 гигабайт, столько книг и тетладей туда поместится. Конспекты, рефераты и дипломные работы на PlayStation 5. Digital Education. Также хочу напомнить, что у меня в комментариях происходит клевая движуха. Я через время после того, как выставляю каждый свой ролик, выбираю один случайный, рандомный комментарий и автору этого комментария посвящаю freestyle трек. Слайд слайд Поэтому чем больше комментариев ты напишешь, тем больше шансов быть воспетым в моем фристайл-треке. Пиши как можно больше и, конечно, ставь лайк. Погнали дальше. Так, смотрим дальше. Нова Sony PlayStation 5 с дисководом плюс Spider-Man, Just Dance и Sackboy. 27 тысяч. Луцк, на минуточку. Додатковая информация на рахунок приставки чи доставки за телефоном Вартисть артист игр складает 5 тысяч гривен. Слушайте, ну, выглядит как прям натуральное объявление. Поэтому мы просто здесь можем, в принципе, поиздеваться. Но, в принципе, справедливо. Какие 27 тысяч? То есть, по логике, без игр, это получается 22, он просит за саму приставку. Давайте какой-то подходик новый найдем, да? Так, ну, в принципе, человек с февраля 2019 года. Это прям настоящий человек. Короче, Вадим, здравствуйте. Я так посчитал, что без игр приставка стоит 22 тысячи. Поэтому торговаться предлагаю с этой суммой. Сегодня беру за 12 тысяч. Но это сегодня. Добрый день. Без Игорти на 23. Ну ладно, тогда пишу. Согласен. Тогда раз уж мы торгуемся от 23, предлагаю за 13. Но гарантированные. Пишу. Спасибо. Подождите, подождите. Как у нас обычно это происходит? Э, нужно же еще типа что-то в довесок кинуть человеку. Пишу. И Айкос. Тупо человек такой. Не, ну нормально. Если он на это согласится, ребята, я вам клянусь, я брошу курить. По вашей математике, поднимаю цену до 33 и по рукам. Айкосы себе Перевожу, он написал. По вашей математике, поднимаю цену до 33 и по рукам. и себе оставьте, не курю. Не, ну в Луцке, конечно, ребята знают, как ответить на Это уж точно. Так, хорошо, понял. А... У вас среди друзей никто не продает среди курящих <laughs> на жаль никто на хватая хватает пропозиции это. я пишу так эх так вадим пишет але я можу привезти з европы и без игр можемо есть, что вас цикавить який бюджет я пишу да у меня бюджет примерно максимум 17 тысяч у меня всего то денег 18 а хочется версию с дисководом а вдруг он такой ваш Ваша история меня тронула <связывайте> собирайте это бесплатно я подавлю завтра тины и вышлю вам найдешевшую пропозицию яку знайду блин этот человек просто прекрасный вот тут, тут, понимаю луцк Хочу теперь в Луцк обнять этого человека, чисто ради этого. Так я больше в принципе мало что знаю про этот город. Я пишу спасибо большое. С меня банка Житомирского меда Ака Все супер. Договорились, значит, с человеком из Луцка. Давайте дальше поиздеваемся, как бы над народом. Давайте посмотрим по самым дешевым. По самым новым мы посмотрели, да? Самые, значит, дешевые. Так вот, продам за 17 тысяч гривен. Это прям намного дешевле, чем все. Абсолютно новая приставка из магазина с чеком и гарантией продаю без наценки, так как покупал ее на подарок но друг остался за границей, по вопросам пишите. Давайте мы пока не будем занижать цену, а просто проявим свою заинтересованность. Мало ли, может он кидало. Интересно на него нарваться, пообщаться, поиздеваться, так сказать. Итак, Роман, идеей. Надеюсь, еще не продали. Готов купить, отправить. Здравствуйте, еще не отпишите ваш адрес доставки. Я тогда оформлю посылку. 17 тысяч гривен плюс доставка за ваш счет. Давайте сразу посмотрим, если у него вероятность OLX доставки. В принципе есть. Смотрите, этот человек с июня 21 года, это очень похоже на скам, очень похоже, потому что это в основном неплохой такой показатель. У него заблокирован аккаунт, я не могу перейти по пользователю и посмотреть его другие объявления. Я пишу о а OilX доставкой удобно, сразу спрошу вот таким, вот таким вот хитроумным способом. Он пишет, не пользовался, готов новой почтой по такому же принципу, так думаю удобнее. По такому же принципу, это по какому же принципу интересно? Я пишу, наложен платежом, ок. Типа, чтобы я получил приставку, если она мне понравится, я плачу на почте. А она как бы, сами понимаете. Нет, вы с карты оплачиваете мне на карту, придут наличка, меня мало интересует. Короче, это, скорее всего, скам. Это, ну, типа, очень похоже на то, что это обманка. То есть, я скидываю ему деньги, причем любые. То есть, дело, дело неважного. Если я сейчас ему напишу, простите, но как я могу быть уверен, что консоль придет? Я просто прямо задаю этот вопрос. Как я могу быть, быть в этом уверен? Потому что смотрите, какая простая скам схема человек просто просит у меня предоплату это вообще предоплата это зло у lx против предоплаты вообще все гайды советуют этого не делать я прислал ему деньги он мне может сказать ладно давайте залог 2000 гривен например а придет консоль оплатите а все остальное ну я скидываю ему 2000 гривен ничего не получаю а у него есть 2000 гривен то есть как бы какая ему разница он все равно заработал на, на этом создал другой аккаунт с такой же фотографией или с какой-то другой который он тоже там где-то взял ну короче очень подозрительно По как минимум Потому что он только зарегистрировался. Так вы оплачиваете по надежной покупке. Пока вы не заберете консоль с новой почты, мне почта не переведет деньги. Я пишу сори, просто не разбираюсь. расскажите куда нажать, плиз. Вы не можете отправлять сообщение заблокированному пользователю. А его заблокировали, потому что он, видимо, был скамщиком. Блин, как жаль, как жаль. Так, это ответила мне, которая ТАИРОВА. Она пишет, привет, не А, 21 тысяча в Аркадии. Ага, а здесь что написано у нас было? 21 тысяча 500, она мне скинула 500-очку. Вот она, одесская это, предприимчивость. Да понятно, 500 гривен. Вот в Луцке человек не готов подобрать, по чуть ли не по оригинальной цене. Ладно, хорошо, Аркадия, да? Что может быть актуально для Одессы-то? Я пишу, хорошо, предлагаю 4. 14 тысяч, <смех> еще меньше, чем сначала, и скидочная карточка в ибицу 30 процентов большими буквами 30 процентов отправить. Ну просто интересно, как человек заговорит. Так, смотри, смотри, смотри, смотри. Пошла, короче, торговля с одеской пишет человек ха ха ха ха ха 22 тысячи и плюс второй геймпад я недалеко от ибицы живу я пишу я так понимаю что он отдает тебе приличные встречи типа мы знакомимся и ходим в Ибицу с 30 процентной скидкой а у меня еще типа сонька она еще ко мне приходит мне саморубится. она гений она гений сейчас пишет пишет желательно я пишу, а вашу фоточку можно. <смех> и смайлик, и смайлик. Это не харасмент. Пока что. Я просто попросил фотографию. Ну, очень вежливо. Возможно, это лишнее, но это чисто для контента. В принципе, я советую, вам так не делать. Это некрасиво. <смех> Телегу скинула, сука. <смех> <смех> так, ебать. Так, только что был отзыв о девушке, мы не сможем, естественно, вам показать фотографию этой девушки, но я вам скажу так, она вполне себе привлекательная, вполне себе привлекательная. Прям на ролик, знакомимся OLX с девушкой. Да, да, если этот видос наберет 20 тысяч лайков, то я сниму видос, знакомимся на OLX с девушками. Короче, красивую девушку мы уже нашли, собственно, в наборе еще из PlayStation 5 со скидкой и с двумя джойстиками. Представьте. Если бы я ехал в Одессу, встретил бы эту девушку, пригласил бы ее в кафе, это мне дорога туда обратно в Одессу бы обошлась, в лучшем случае около 1000 гривен. Понятно, что там, ну, погулять туда-сюда, это еще, ну, пятерка, короче, туда, кругом бегом 4-5 тысяч гривен. Чтобы впечатлить такую девушку, я имею в виду. Там девушка, ребята. Уу, огонь. 5-5 тысяч. Да? То есть это как бы, это отдельное благо, так сказать, сердечко, так сказать, занять. Тут еще есть маленькая приставка, считать бесплатно Ладно, я пишу. Так я сорвал джекпот, судя по всему. Ладно, я признаюсь, нет у меня скидки в Ибицу, но я сам по себе хлопец завидный. Смешно. Это OLX и Tinder. Тут вроде продают и покупают. Или покупай, или не тяни меня за нервы. <связывая> справедливо. Все справедливо. <связывая> Арома занижается на PS5 to перепущи. Поппи болят у них пекут у них. <связывая> так, Вот еще одно подозрительное объявление. Да. Не, ну красивая, конечно, консоль. Две фотографии. Продаю новую Sony PlayStation 5 Digital Edition новая упаковка нетронутая 6000 восклицательных знак. продаю по полной предоплате или через OLX доставка особенности ну звучит в принципе не так уж и плохо хорошо пишем 17000 михаил очень заинтересован надеюсь вы еще не продали еще не продал Давайте обсудим детали в вайбере. Тут не очень удобно сайт. Это классикс. Это тупо классикс скама. Не, ну вы Михаил, конечно, человек настойчивый. Это всегда подкупает мужчина. Ладно, хорошо, я как раз подготовил. Поделиться ли личной информацией? Да, поделиться личной информацией. А тут, кстати, выделенный вариант. Предпочту не делиться. А я предпочту поделиться. Просто для того, чтобы скамнуться, да? Предпочту скамнуться. Так, отправляем. Значит, пишу Viber. вайбер. У меня в вайбере, чтобы вы понимали до сих пор имя Валентин Супру еще с видоса про когда я врываюсь в чаты жилых комплексов в вайбере в основном просто OLX блокирует подозрительные ссылки автоматически поэтому они переводят в мессенджер потому что там ну максимально удобно скамить людей хорошо погнали опа так здравствуйте по поводу playstation опять PlayStation -а. хорошо говорю здравствуйте, готов купить сейчас как произведем сделку пишу еще раз. в OLX доставка ну так на всякий случай по Попробую поставить на путь истины, так сказать. Давайте с помощью услуги от новой почты. Надежная доставка. Вы платите, деньги зависают как бы в воздухе. И потом приходит мне только, когда вы получите товар. Ну, короче, это скам. Это самый настоящий скам. Прикол в том, что они присылают фейковый сайт. Судя по всему, я пишу. Ну, я не разбираюсь. Давайте попробуем. Я надеюсь, я не слишком нарочито не разбираюсь. Мне понадобится от вас только номер телефона, имя, фамилия и номер отделения. Потом придет ссылка новой почты, и там оплатите. Я пишу. А зачем? Ну, тупо интересно, что он мне ответит. Что зачем? Это вы должны указать эти данные? Или я? А я не лыком шит. Ну, мне эти данные нужны, чтобы накладную сформировать на ваше имя. Звучит правдеподобно. Я в это верю. Я пишу. Ладно. Так, далее. Пишу. Роман. Так, номер телефона у меня есть. Специальный есть. Я свой не буду давать. Я же не вообще чеканутый. Так. Чикс, Киев, такое-то отделение. Так, сейчас Евению придет, собственно, ссылка, на которую я должен перейти. Так, Женчик прислал мне ссылочку, которая пришла ему на телефон. По смс. -ке. Так, открываем ссылочку, да? Открываем ссылочку. Нова почта, Плюс. В принципе, все выглядит, ну, просто охеренно, если честно выглядит. Информация о посылке. посылки про отправление мне кажется обычно yeah. <laughs> так ладно ну посылите так опуслите Sony PS5 до оплаты 17 598 гривен надея на покупка это послуга яка передбачає онлайн оплату на за товар покупцем до відправки якщо товар отримано оплата зараховується продавцю доставка 88 гривень чтобы просто понимали новапошта.ua.плюс это просто смотрите обычно обыч сайт новой пошты звучит как новапошта.ua просто без точка .плюс да и OLX звучит как OLX.UA, а не UADeficeolx.cash.slash.x Но выглядит вообще один в один. Ну, если честно, я бы мог на это кинуться, если бы я немножко не был супер-мегаумным, например. Да, если бы я не был кибербезопасером. Выберите, что вы хотите оплатить. Все, Хочу платить деньги. Послуги с доставки? Хочу, конечно. На Надеянную покупку? Конечно, хочу. 17... 500. ага. Так, оплаты ты. Хорошо, хочу оплаты ты, допустим. И тут смотрите, далее. Карта мастер pass вот этот не нажимается то есть это как бы не действенная кнопка на официальном сайте насколько мне известно это действенная кнопка но здесь она как бы недоработана. Итак, тут номер картки термин d cvv cvc 2 офигеть реально просто ну это это это прекрасная работа дамы и господа ничего не могу сказать знаете когда у меня один раз украли телефон учитывая что я супер бдительный я не расстроился потому что мне было приятно что со мной работают профессионалы это прям впечатлило. Ну, тогда давайте напишем э, Михаилу. Что-то, что он не знает о своем сайте. да? Пишу: все ввел, просит девичью фамилию получателя. Ой, отправителя. Что писать? Интересно, что он ответит. Так, вы, наверное, что-то перепутали. Там такого нет. Там только данные вашей карты вы вводите. Я пишу. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас. Я просто в заметке напишу. Девичья фамилия мошенника. Вот это островный парень, конечно, двоеточие. Может быть, здесь есть какая-то табличка. Да. Прикольно смотрится. Сейчас будет ор. Это лучшее, что я делал. После шпагата. Так, мы ссорим. Пожалуйста. Я пишу. Так, Соньку не отправите мне. За догадливость Ну, Михаил Блин, он меня, наверное, заблокировал Ладно, хорошо, блин, по-моему, очень прикольный Ролик получился, такой содержательный Смешной и милый, okay. и некоторые люди были Крайне остроумны и милы Я думаю, они как минимум заслуживают Вашего лайка, что же говорить про меня Ребята, пожалуйста, скиньте этот ролик всем, кому только можно. Естественно, подпишитесь. Я напоминаю вам, что если мы наберем 20 тысяч лайков, то, конечно, нас ждет видос, как я знакомлюсь с девушками в OLX. Пусть это не очень подходящее место, но любви все платформы подходящие. Не забывайте про мой PayPhone, Обязательно подписывайтесь на мой Instagram, Это супер важно. Пишите побольше комментариев. Подписывайтесь. Давайте добьем уже эту двухсотку тысяч подписчиков. Сколько можно! Звоните маме обязательно. И, конечно, будьте счастливы. Муэх! И сбросьтесь мне на PlayStation 5, пожалуйста. Пожалуйста.